Ширина огнетушителя 11 см, высота 41 см, масса заряженного огнетушителя 6,5 кг. Продолжительность подачи заряда 8 секунд. Расчет по площади до 5 м квадратных, Срок эксплуатации огнетушителей 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку.